Полиция будет здравствуйте. 20. А скажите, пожалуйста, кому можно обратиться по поводу отсутствия парковок на центральной больнице района? Фамилия Мелочь того скажите. Александр Сергеевич. Дата рождения. Э, ночь 9. Проживаете где? Гулькевич. Телефон, расскажите. 961 37 961 около больницы? да. да центральная районная больница со стороны. Э, стоматологии там ни одного э, парковочного инвалидного места и также знака нету то есть по инвалиду приходится э, за километр э, ставить на поликлинике машину и идти представляете через ход вот, сам писать из поликлиники кому можно ну обратиться как бы и пока чтоб не писать интернетом э... а перенаправила. Хорошо, тогда ждать ответа или что? Ответ вам Все, ждем туда, спасибо.